Почему не выгоден ваш крупный бизнес? Да потому, что он не бизнес. Вы организуете кустарное производство, хоть и в большом объеме. Он просто бестолковый. Приходит на память такая история с господином Лужковым, когда в Советском Союзе ведь не было спадетия. Были макароны и лапша. Вот господин Лужков пригласил итальянцев и решил построить в Москве первую фабрику спагетти. Ее построили, запустили производство, все хорошо. Итальянцы уехали. Как только уехали итальянцы, вместо спагетти из станков посыпалась вермишель. И вот этот огромный аппарат, да, рабочие, значит, технологи, начальники цехов, заводов, значит, дальше вся надстройка министерства, значит, промышленности города Москвы и, значит, потом правительство Москвы и мэр. И все заговорили о том, что это плохие итальянцы, они решили не выдавать секрет своего спагетти. Ну, кончилось тем, что пришлось пригласить итальянцев еще раз. Приехали итальянцы, попросили, значит, почистить станки от того, чем они были заправлены, взяли ингредиенты в положенных пропорциях. Ну, мука, яйца, молоко, сахар. Ну, в общем, достаточно простые продукты, масло. И полезли спагетти. Понимаете, вот эта вся огромная структура от рабочего до. Главы субъекта Российской Федерации не может справиться даже с простым вопросом, как смешать тесто для спагетти. Вы не можете даже дать э, сырье, прямо скажем, такого не очень хорошего качества из эпохи застоя. Вы закачали в нефтепровод нефть с химикатами.